Сегодня на повестке дня лыжа, которая очень странная, потому что, с одной стороны, у других производителей она вроде как нужна, а у этого вроде как и нет. Здравствуй, мир! Сегодня тесты Volkl Code X. Uh, Volkl Code X – очень своеобразная лыжа, по сути своей, чтобы понимать как бы понимать мои отношения по итогам теста. Да? Вообще, есть такая категория X-Take, Extra Turn это – это... Средний радиус поворота между славным и гигантом и не быстро, и не технично. Поэтому, в общем, этот экстратурн, он такой у многих производителей появился в последнее время и очень стал активно развиваться, потому что популярен. Потому что реально не надо быть супер-брембо в техническом плане, и при этом не надо разгоняться. И вообще супер-лыжа. Не, не напрягает и не убивает. И не пугает. Вот. И вот такая лыжа появилась у Волка в этом году. Это Coda X. То же самое, примерно, концепция примерно та же. Но единственное, что вот непонятно, во-первых, даже еще не тестирую, ничего, уже было непонятно, зачем она нужна. Дело в том, что у все лыжи Race, там, которые SEL, например, да, позволяют разгоняться в более длинный поворот, чем Но Но ну, не хотите вы убиваться в технику, ну, не убивайтесь. Гоняйте больше и дугой, все будет хорошо. Вот, и gs и при этом позволяли... Уходить в более короткий поворот Вообще, вообще как бы, вот, вот этой дырки у Волка не было В итоге сделали вот эту лыжу По итогам проезда могу сказать, что она какая-то вообще потерявшаяся Она реально выпадает из всей линейки Она Ну реально, вот если ее замазать черной краской Сказать, там, это Волкл, скажешь Нет, это не Волк. В общем, она как бы вот далека Она вообще не такая бодрая, как проезд лыжи Volkl. И вообще непонятно, как она попала в эту линейку Вот И... Она, во-первых, да, у нее как бы есть средний поворот, но она даже в нем не идеальна. За ее пределами, то, что в общем славится лыжеволку, она, в принципе, тоже не очень хочет работать. Лыжа требует внимания, ее надо как-то пригружать. Она мало стабильна. Ну, короче говоря, вот, единственное, наверное, я не знаю, просто на тестах нам не говорят, сколько это стоит. Я думаю, что единственное ее преимущество в, в, в итоге это ее цена. Она более низкого класса, чем большинство нормальных лыж Волкул. За счет этого, наверное, она будет дешевле. Но, честно говоря, даже при таком формате она вообще не имеет никакого смысла, потому что лыжи мы покупаем один раз, катаемся на них потом несколько лет, там, ездя в какие-то дальние поездки в горы. Вот, один раз экономили 5-7 тысяч, потом всю жизнь недополучаем в удовольствие. Вот задумайтесь об этом, как бы. Ну, я считаю, что это, конечно, не, не шлак, не отстой. То есть, это такая средняя лыжа. Но, внимание, она точно недостойная. А я, я бы лучше доплатил, взял бы СЛ, там или ГС короткий. И получил бы вот то, что, наверное, хотели сделать а, ее создатели. Все. Больше мне про них сказать нечего. Двигаемся дальше, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.